Дорогие друзья, в эфире хроники нашего террариума, и у нас в гостях, как всегда, Лана Паршина. Здравствуйте, Лана. Добрый день. Я или смотрю у вас, да, или вечер, кто когда будет смотреть, мы сразу предупреждаем, что это запись, а не прямая трансляция. Вот я обратил внимание, у вас такая симпатичная очень полосатая футболочка, и я там вижу э, Микки Мауса. Можно узнать, что символизирует этот зверек? Ну, одела я ее довольно случайно, потому что записываем мы это интервью, понятное дело, на удаленке в домашних условиях. Ну, для меня Микки Маус, наверное, такая интересная мышка. И, может быть, я в стиле Греты Тунберг говорю, перестаньте делать эксперименты на, мыша, на мышах. Да, но обычно на крысах. Хорошо. У нас сегодня будет такая э, отвлеченная немножко тема, вернее, э, не привязанная к какому-то конкретному событию, хотя каждый день происходит тысячи событий. Но я хочу, чтобы мы поговорили о такой вещи, как фейк news. Это очень модное такое слово последнее времени. Э, кстати, его Дональд Трамп очень любил произносить. И э, вот в каком ключе я хотел, чтобы мы поговорили э, нас э, по интернету каждый день атакуется со всех сторон информация. И очень много среди нее непроверенной, ложной, фейковой, сомнительной. И вот как рядовому, не профессионалу, я имею в виду, рядовому зрителю, читателю, пользователю, как в этом общем потоке разобраться и понять, где все-таки э, настоящая информация, а где э, выдумана. Есть какие-то э, критерии отбора, по которым можно сразу понять, даже по заголовку понять, что это что-то такое, мягко говоря, левое. Расскажите нам, как тут быть? А, ну, во-первых, я как режиссер и как писатель всегда руководствуюсь приз определенными, скажем так, Принципами а, выбора а, той истории, которую я хочу рассказать. А, потому что у каждой истории есть мотив. И вот как тут а, человеку, подготовленному и имеющему образование в журналистике, а, не быть однобоким и оставаться беспристрастным, это а, всегда этот вопрос этики журналистской, он меня а, волнует, скажем так. Особенно в документалистике, если я рассказываю историю под одним углом. Только под одним углом. Потому что тут очень важно оставаться в стороне, без эмоций. Ну, вы же понимаете, что сейчас большинство людей черпают информацию в интернете. И мы постоянно видим вот эту вот рекламу, которая предлагается там нам в поисковиках. Или если вы заходите там на тот же Яндекс для русскоязычных, да, то вы видите... Топ, там, я не знаю, 5 новостей, которые сейчас популярны в интернете. Ну, как правило, эти новости не фейковые, за исключением иногда таких, скажем так, злых шуток. Если вы помните, например, известный музыкант и актер, когда Петр Мамонов заболел коронавирусом, то преждевременно появились сведения о его смерти. И вообще многие знаменитости тоже а, могут, скажем так, похвастаться а, своей популярностью в соцсетях и в СМИ, когда иногда печатают ложную информацию об их смерти. Да, Алла Пугачева, например, уже очень много раз было, просто можно со сбиться. Есть такие, знаете, вирусные сайты, которые как бы, ой, пугачева там обалдела или там был, был была, я помню новость очень интересная умерла пугачева и вот этот вот кричащий заголовок он был по всему интернету а на самом деле это умерла вот одна из бурановских бабушек по фамилии пугачева да, okay. и ты не придерешься, к, не придерешься к журналисту, потому что действительно Пугачева, а то, yeah. что дру, имя другое, это такой вот хитрый ход. Да, но еще очень важно, мне кажется, обращать внимание на источник информации, потому что, э, вот вы сказали, э, кстати, я хочу обратить внимание на наших зрителей, потому что есть такой шуточный сайт Панорама, и я очень много раз встречал в Фейсбуке, когда люди на них ссылаются, и никто не пишет, что это юмор. И многие начинают на, на полном серьезе обсуждать эту новость, возмущаться, как же так. А я пишу, ребята, ну посмотрите, это же, это же панорама, это же юмор. И люди, многие ловятся на вот эти крючки, не понимают, что это юмор. Там не всегда, кстати, остроумно, там бывает юмор такой черноватый, но, но тем не менее, это юмор. И э, мы должны, наверное, сказать нашим зрителям, что нужно от вот такие вещи, где это не фейк ньюс, это заведомо э, такой вот, э, ну, как сказать, юмор такой, такой вот э, политический, сатирический, но э, а это нельзя говорить, что люди специально дезинформируют. А вот те, кто уже... Вот, кстати, втор, второй вопрос. Как вы считаете, по поводу ответственности, э, не, должны нести ответственность люди, которые перепечатывают, не придумывают эти новости. Вот он увидел, например, в интернете какую-то сомнительную новость, и он э, ее за чистую манипуляцию принимать и начинает ее тиражировать у себя в соцсетях. Должен нести человек? Или он скажет, я, я подумал, что действительно Пугачева умерла, и я тут ни при чем. Вот ответственность именно тех, кто перепечатывает это все. Я думаю, что эти люди действительно должны нести ответственность, если они э, так вот берут и, э, из интернета, не проверив информацию. Дело в том, что давайте объясним нашим читателям и э, нашим э, зрителям, как вообще работает система, вот эта вот вся журналистика, как работает масс-медийная система, ведь очень часто люди не знают о том, что есть определенные, например, там Тасс, конгломераты, да откуда идут новости, куда стекаются все новости, откуда они перераспределяются по федеральным изданиям. Потому что, к сожалению, как я уже сказала, в наше время клипмейкерского мышления, быстрой информации, и информации, полученной в основном из интернета, люди предпочитают читать э, статьи на Яндекс.Дзене от неподтвержденных людей или вообще от анонимов, э, или в э, других тоже, например, э, изданиях, э, которые, ну, скажем так, интернет-издания, и подтвердить их регистрацию, скажем так, с государством практически невозможно в просторах интернета. Есть система, да? Есть большие новостные newsfeed, так называемые, то есть это организации, которые собирают все новости в своей организации, такие агентства новостные, как Рейтер, TASS, Associated Пресс, понимаете, которые, естественно, проверяют и перепроверяют каждое слово. Они получают свою информацию от проверенных источников, они получают свою информацию от пресс-релизов официальных лиц, они получают свою информацию от своих корреспондентов. И уже потом... В цивилизованном мире эти новости э, идут в том же электронном виде э, всем, э, скажем так, э, федеральным изданиям. Э, причем во всем мире, то есть тем, которые телеканалом, э, я не знаю, там, э, газетам федеральным, э, например, э, вот в Германии, да, есть телеканал государственный МДР, так? No. Ну и есть CDF, который как бы полукоммерческий, как первый канал, да? Есть другие каналы, которые совершенно коммерческие. Вот э, такие каналы, как MDR или, например, э, в России ВГТРК или там даже первый, э, они, естественно, не имеют права э, опубликовывать фейк-ньюс. Э, Но иногда и они попадаются в эту ловушку. Ну да, мы помним эту знаменитую историю с, с распятым мальчиком, да, как первый канал попался и выглядел очень красиво. Да, я хотел привести пример, э, вот э, просто наглядный, как рождаются э, фейки несколько лет назад, два года назад, наверное, я вдруг прочитал, ну, есть известный ведущий Иван Ургант, вот, я прочитал такую новость, что ему не нравится воздух России, ему больше нравится воздух Америки, и он вроде бы собирается эмигрировать. Я думаю, ну, интересная информация, думаю, а где же первоисточник? Я как профессионал, я всегда ищу первоисточник. Вот, и там вот... На вашем, в кавычках, любимом Яндекс Зене написано, что он дал интервью какому-то мужскому или женскому журналу. Я пытаюсь найти этот мужской журнал, никаких следов нет. И вот этот сайт, э, так скажем, православный, не хочу его называть, он ссылается на Яндекс Зен, а Яндекс Зен уже ни на кого не ссылается, потому что это кто-то, э, так, э, в общем, короче говоря, я так и не нашел. Э, первоисточника, и я понял, что это все выдумано и высосано из пальца. Но хитро оно сделано. То есть это одни ссылаются на других, а другие уже не имеют никакого первоисточника. То есть следите за источниками и доверяйте все-таки таким вот солидным изданиям. И еще хотел я в связи с этим сказать, вы слышали, наверное, эту историю, о блокировке э, двух каналов, вернее, это один канал раши э, ТД» на немецком языке, э, поднялся большой скандал. Вот. Но дело в том, что здесь речь не идет о какой-то русофобии, а как раз о том, о чем мы говорим. Дело в том, что эти каналы заблокировались за распространение фейковой информации, касающейся коронавируса и в частности вакцинации. И вот об этом я хотел, чтобы мы немножко поговорили, что вот на, на, на этой почве, на почве коронавируса возникает масса непроверенной ложной информации. Вот эти теории заговора, потом чипирование, потом еще что что-то там, вот эти 5D или какой-то там, э, эти вышки. В общем, короче говоря, масса такого, что просто э, на голову не надедешь. Вот как здесь разобраться и понять, э, есть ли тут хоть э, зерно какой-то правды, или это все э, выдуманные какие-то истории? А, ну, во-первых, конечно же, дело э, такое, что нам приходится зависеть от профессионализма тех журналистов, которые работают на этих каналах. Потому что контролировать такой огромный конгломерат, как Раша Today, одному человеку, естественно, очень сложно. Тут нужно делегировать по департаментам, по отделам и так далее. И, естественно, тут должны быть люди, профессионалы своего дела, а не просто, уж простите меня, там чьи-то родственники или дети. Примечательно... Что, например, вот, э, насколько я знаю, была передача э, Russia Today, э, где э, работал э, сын, э, ведущим работал, правда, сын э, известного режиссера Оливера Стоуна. То есть, насколько я могу, например, верить э, сыну режиссера Оливера Стоуна, если это не Оливер Стоун сам э, вещает, я не знаю. То есть я не знаю его образования, я не знаю его возможностей. Правда, надо отметить, что сейчас он больше на Раш Туда не работает. Видимо, разочаровались они в чем-то. Э, Понимаете, да. вот человеческий фактор в истории. Но мы же видим то же самое, например, в Америке был огромный скандал с братом Эндрю Куомо, губернатора, который наконец-то ушел. И если вы думаете, что только там, я не знаю, российские телеканалы страдают от потомственности то или там сватовства да, то вы глубоко ошибаетесь потому что в Америке та же самая ситуация брат Эндрю Куома брал у него интервью брат Эндрю Куома попался на лжи и вы знаете вот как раз это уже мы подходим второй раз к вопросу о журналистской этике то есть зачем впаривать людям откровенный фейк, какие мотивы могут быть у этой истории. Почему я постоянно повторяю, у каждой истории есть свой мотив. Потому что я как документалист задаюсь всегда вопросом, а зачем я это делаю? И кому это будет интересно? И как я буду рассказывать эту историю? Ведь новостная история это одно, да, фичер... Так сказать, более развернутая история такая. Это другое немножечко. Тут мы можем уже больше показать характер. Очень важно сохранять вот этот баланс беспристрастности. Так же, как и источники. Вот в России заблокировали «Медуза», в России заблокировали «Инсайдер». Нет, «Инсайдер» я не знаю, заблокировали, заблокировали или нет. Но вот сейчас был очень большой скандал с тем, как редактор «Инсайдер Раша» да, сбежал на территории Украины, боясь преследования, да? И оба этих издания признаны иноагентами. Естественно, оно и понятно, и логично, если посмотреть, кем финансируется то или иное издание, понимаете? Тоже вопрос. Потому что когда мы открываем такие вот, как я уже сказала, медиаплатформы вроде Яндекс Дзена Uh, или других, или вот, например, вот uh, мы да, uh, выставляем uh, эти видео uh, не только на Ютубе, но и на платформе «Мир Тесен. Как люди могут определить, что из этого правда, а что из этого фейк? Uh, то есть они начинают искать, так, кто такой, что такое, то есть как что за люди, которые сейчас вот ведут вот это вот интервью, что они себя представляют, что они сделали, да? Мы на поверхности, скажем так. Хорошо. Второй вопрос. А кем они финансируются? Ну, тут совсем понятно, потому что сидим мы, так сказать, на удаленке, и у нас есть свободное время, чтобы пообщаться как коллеги, как друзья, как, скажем так, люди, единомышленники по многим вопросам. И последний, последний вопрос, который я хотел задать, вот он вытекает из всего нашего разговора по поводу цензуры. Вы, может, не очень застали это советское время, я помню это очень хорошо. Значит, в советское время просто была цензура, и были темы табу, которые вообще нельзя было затрагивать, были темы, которые можно было где-то полуправду сказать, что-то вычищалось, например, какие-то цифры нельзя было сообщать в газете, чтобы, не дай бог, какие-нибудь... Шпионы там не, не почитали и не выяснили, сколько там у нас вооруженных сил. Естественно, о такой тотальной цензуре в эпохе интернета говорить не приходится, но мы помним, как того же Донада Трампа отлучили от социальных сетей, за то, что он там высказывался. Есть, может быть, тут есть здравый смысл не в цензуре, а в каком-то ограничении, когда люди, вот как вот с Russia туда получилось, злоупотребляют, мягко говоря, терпением соцсетей, и здесь какие-то ограничения все-таки должны сдерживать людей, чтобы они несли ответственность за распространение непроверенной информации, я так мягко скажу я вижу отсутствие цензуры и вообще какой-либо фильтрации в соцсетях, касаемых, скажем так, России. То есть почему-то цензура действует только в одну сторону. Что Facebook, что недавнее вот это вот приложение Google и даже умное голосование, которое просто бот был в Телеграме, да, которые говорили людям, как голосовать. Uh, как вы считаете, это вообще нормально? Я считаю, что нужны новые законы, новые регуляции прежде всего в интернете. Uh, этот вопрос стоит остро. Остро стоит не только из-за того, что люди взрослые с uh, устойчивой психикой могут прочитать какие-то новости и там ужаснуться или, uh, ну, я не знаю, совершить какие-то действия или поступки. Uh, но и uh, то, что сейчас... Uh, Абсолютно полный доступ у нас к этой информации имеют подростки в разных странах. Молодые люди, вот подростки, которые в ТикТоке разбираются, естественно, лучше, чем где-либо. И когда в ТикТоке уже начинают появляться вот все эти сообщения, да, помните вот этого переодетого милиционера, да -да. актера, который э, выступал, да, вот это, вот это страшно, действительно страшно. И я не понимаю, почему Фейсбук, Twitter, тот же, я не знаю, там, вот эти все соцсети, да, и в том числе и российские, да, почему они не могут продумать умную программу, которая бы защищала прежде всего и подростков, и, да и вообще, в общем-то, всех людей от такой информации. Вспомните Даркнет, вспомните вспомните вот эти вот группы, призывающие к самоубийству этих подростков. Это же страшно, это действительно, это не просто шутка, а это шутка, которая может обернуться человеческой жизнью. И я думаю, что этот вопрос будет вставать все острее и острее, потому что, к сожалению, федеральные издания сейчас никто не слушает. Вот я просто сейчас наблюдаю за историей с Комсомольской правдой, тем изданием, тем медиахолдингом, которое выпустило нашу с правнуком Сталина книгу. И я смотрю в новостях сейчас вот в Минске задержали корреспондента Комсомольской правды, журналиста. Я смотрю, что Комсомольскую правду почему-то, почему-то заблокировали в Беларуси. Это единственное, я могу сказать, издание которому я, ну, наверное, стопроцентно доверяю а, в плане информации. Потому что я, как журналист, убеждалась в том, что они а, печатают проверенные факты. Вот пока что, это, наверное, единственное издание, которое, ну, не облажалось. Может быть, поэтому я и решила впервые выпустить свою книгу именно с ними. В России я имею в виду, не во Франции, там, где-то, или в Америке то, что было раньше, а именно в России. Вот, я очень... Надеюсь, что для того, чтобы, понимаете, с большой властью, а это все-таки э, пятая власть, да, соцсети, СМИ, приходит, как говорят американцы, «with great power comes great responsibility», то есть с большой властью приходит большая ответственность. Я очень надеюсь, что когда-нибудь Сергей Брин, э, Марк Цукерберг и тоже либертарианец, кстати, умнейший, прекрасный представитель России – может быть, в чем-то незаслуженно обиженный, даже, я бы сказала, российскими чиновниками, Павел Дуров, они подумают над этим вопросом, над вопросом, над которым мы, журналисты, задаемся каждый день, вопросы этики. Так что вот я очень надеюсь, что все-таки... Они вместе соберутся, все вот эти люди, которые сейчас владеют нашими умами и через которых мы получаем информацию. Не через телевидение, к сожалению, да? а э, доверие, да, мы им дали кредит доверия. И вот теперь они этот кредит доверия должны оправдать. Ну что, на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим было очень интересно послушать ваше мнение оно действительно во многом совпадает с моим мнением и это очень хорошо что у нас такая свободная дискуссия всего вам было доброго до свидания до новых встреч пока пока